Хотите открыть стабильный бизнес в сфере медицины? С франшизой Федеральной сети офтальмологических центров «Омикрон» это реально! Клиники Омикрон оказывают полный спектр высокотехнологичных услуг. Лазерная коррекция зрения, полная диагностика и лечение катаракты, лазерная хирургия глаза. За три года работы нам удалось выработать успешную бизнес-модель, при которой каждую клинику посещает более 7000 тысяч клиентов в год. Проводится более полутора тысяч операций со средним чеком 40 тысяч рублей. Откройте клинику Омикрон в своем городе уже сейчас. Франшиза «Омикрон» — это Бизнес с маржинальностью 45% Выгодные условия покупки высококачественного оборудования Собственная CRM-система Мы гарантируем поддержку на всех этапах сотрудничества От оформления центра до обучения персонала Федеральную рекламную кампанию Единый колл-центр и многое другое Хотите узнать стоимость франшизы и ее форматы? Оставляйте заявку прямо сейчас Анимационные ролики «Line of Space»